Пришла пора менять фильтр в салоне нашего авто. В этом видео мы покажем, как легко из подручных средств его изготовить. Почему нет? Вот это поворот! нужно непонятно вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться и я не могу Music kills me, you're so empty. You, but I am... Алло, психиатрическая больница. У моего мужа белая горячка. На людей кидается. С ножом. Теперь самое интересное. Я люблю эту страну. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока. Спасибо. И заходи. Если что.